Добыча. Задача проста. Добыть больше денег, чем противник. Вон что там. Выходит, Это выходит. зона выброса. Надо кому-нибудь. Зайдем с убором данных. В отмеченный район и защищайте его. Гражан. Приближается вражеский солдат. хотите, я тут Упс, спокойно. Я помогу. Размещаю мину. высадился в, да. в районе операции высаживается противник следите за небом броне я убил его ладно пошли в районе операции высаживается противник следите за небом они в этот домик все А мы задание будем выполнять или нет? Да, идем. Пойдем, да, да. Просто как надо заходить, как-то гаражи еще. Противник отслеживает ваши координаты. Надо пройти, да. Все не так уж плохо. Вставай. В районе операции высаживается. Над нами вражеский попола. Противник высаживается в районе операции. Над нами вражеский ППЛА. Вон, вон, видели да? Mm -hmm. Побежал зал. Эй! Hey, противник да, высаживается в районе. в районе операции. А, Где-то надо мной, надо мной. Да. Аккуратней, аккуратней! В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Приближается вражеский солдат. Пос... ронили! Ах ты мразь! Чё задели? Да, блин! Подвигаюсь. Контракт 2. Да. Зачем да. ходить? Сбежается вражеский Жесть. Где ты еще тут прячешь? В районе операции высаживается противник. Следите О, за небом. О, на свадьбу заживешь Где стреляют? Сука, снайпер с вышки. Да-да-да. Ну. Это который пожарный, да? Да. Выдвигайся. Приземлился. Еще один. Вверх. Чёрт! <связь> <связь> <связь> вот, летит. Контакт! Прям... Еще один тут. Скандал! один тут. Контакт! Скандал! Скандал! Скандал! Скандал! Скандал! Скандал! Скандал! Цель уничтожена. Хорошая работа. Ай! Вольно. Мой как-то новый этот револьвер оказался быстрее, чем на чем. Над он? нами вражеский попола. А шарик можно украсть или нельзя? Mm -hmm. Нет, по-моему. Yeah. Ну он там, возле... Там, Отменяю там. последний сигнал! Вот он, вот он, вот он! А Габи, у тебя кто? Рядом? А у меня тут за уголочком Я был! Жить. Вот он, вот он, сверху, надо! Я лечу. А, вот он, вот он! Вот он, тот был На деньги? Я на деньги Ну я на транспорт какой-нибудь близко вот, О, пожалуйста, я, я наверх поля Отбросишь нас? Да, ну да. Я а, не отправляю. На деньги? Иду. Я тоже поеду. Ну да. На, на поезд деньги можно подвигать. Я поеду. Давай попробуем. Поезд вверх и заштурмовать. сейчас это валькирия вот с двух сторон. Я направляюсь. А поезд? А вот это вот его оказывает. И Вот Есть только? Да? да, да, да. Используем вертолет больше пистолет. Противник высаживается в районе операции. Твоя спина. Противник высаживается в районе операции. Двое, двое. Под обстрела Все будет хорошо Размещай Мину где, где, где? Ты тоже не понимал. Я под обстрелом. Давай, пошли. Подожди, подожди. Так. Там стоял, а вот. Да. Да. да до свидания. Проследуйте в отмеченную зону и защищайте периметр. Ах, как специями запахло. Пустенько, плёхо. Над нами вражеский флак. Контакт! Минус брак. До хляжки. Контракт выполнен. Контракт. Приём, да, я деньги скину Птичка для внесения денег уже в пути. Ну пошлите тогда, ладно. Алло? Противник высаживается да, да, да. в районе операции. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Вертолет на месте. Я только... Солдат. Что-то они сам на Вот видишь, человека. Я его вижу. Я за рулем. Кстати, взял даже какие-то Противник высаживается в районе операции. хорошая а, работа Брат. противники в том Я районе на противника выбегай уже там один Заходим туда, да? Mm -hmm. Еще стрелой стрелой стрелой Я, стрелой стрелой стрелой стрелой стрелой справа, справа, справа будет заходить. стрелой его, да? Порядок. Mm -hmm. yeah. Е дело до конца, и... всем goodbye, бай леди джентльмены кому понравилось видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал и всем всем удачи